Ты как истец идешь или как ответчик? Да, да, да. да, Что, нет, да? Я... Паспорт мужа и твой паспорт. Вот это и есть персоны, которые они видят. Вот есть паспорта отдельно, а есть вы. У персон это брак называется. А у людей супружество, и замужество, и свадьба. А у персон это только брак. Ты сказала, ты доверенное лицо персоны. Вот ты вообще не готова к теме живых. Лучше вообще-то ничего не говори, а то тебя в дурку увезут. Да не надо это учить, это осознать надо. Если бы ты осознала, ты бы так ни, никогда не сказал. Да, я осознала, что говно и я – это разные вещи, но я постоянно себя говном называю. Это разве осознание? Там не просто экзамен, там в дурку могут увести и искру, скрутить. Отношения Нет. у людей, у персон, да -да -да. я еще раз говорю, за, зарегистрирован брак. брак. Мало того, что осознать не можешь, так еще и выучить не можешь. Защищаешь свои интересы через персону. Это как портал в, в, в, в ихнюю вселенную. Параллельная вселенная, юрисдикция называется. Она существует только на бумаге, и только через бумагу туда можно попасть. Если mm -hmm. ты представляешь интересы персоны, то получается, персона первичная, главенствует над тобой. И он начал ко мне обращаться, уважаемый представитель ИСТА. Ты не готова абсолютно. Ты не то что не готова, ты сама себе навредишь. Вот я даже пояснять ничего не хочу, потому что я тебе уже пояснял, и ты ничего не поняла вообще. О, опять за вас, все думать надо-то, да что ж такое-то, а? Поймают, спровоцируют и вызовут в белых халатах. Зачем вы так рискуете, я не понимаю. Нали. Здравствуйте. Слышу. Это из Каменс-Куральска вас беспокоил, Антон. Угу. А, попытаюсь сразу настроиться, чтобы с вами на «ты» говорить. Mm -hmm. Так, из нашего города уже к вам обращались и посоветовали, и ваши ролики я все смотрю, у меня в понедельник будет суд, и немножко не такого плана, какие я все ваши вот смотрю, и я не знаю, вот два вопроса хотела бы посоветоваться, спросить у тебя, вот, я подала на компенсацию морального вреда по поводу смерти супруга, вот если я выхожу и говорю все по-живому, там это все я изучаю, все стараюсь. А вот как я интересы супруга, это я как должна вот здесь себя вести, если она спросит, кем он приходится вам или какие-то такие ловушки. Я как его должна представлять и себя, как позиционировать в отношении его. А у тебя доверенность от него есть? От, от его персоны на твою персону? Так его нет в живых. Ну а ты по законам РФ э, э, жена, персона, угу. персона жены имеет право за, за это, на компенсацию? Ну, я ну, должна иметь. Нет, тут получилось так. Компенсация по поводу чего? Что тут нам отключили газоснабжение, мы два года без газа сидим. Я, я не хотела просто подробности время сэкономить. И в, в этом процессе, вот буквально в первые две недели, вот есть? Него... Ты как истец идешь или как ответчик? Да да да. Что да, нет, я иду истец. Истец. Угу, истец. Посмотри мое видео о судно прокурорами по второму кругу. Я там тоже как истец иду. Я посмотрю, конечно, обязательно. Мне просто вот в этом плане, если я как, как, как супруга. Я вот здесь как должна представить себя, как связь нашу? Я могу говорить, что он мой супруг, как бы бывший, или он вот этого персоны, вот этой. и вот я вот этот момент не понимаю, если она задаст, вот вы кого представляете, или, ну, что я персону представляю, ну, как свое. Как Короче, я тебе поясняю, есть есть два паспорта, паспорт угу. мужа и твой паспорт. Вот это угу. и есть персоны, которые они видят. И между этими персонами были какие-то взаимоотношения, у них брак угу. зарегистрирован. Угу, угу. И, это, и это в каждом паспорте есть штемпель. Да. Вот есть паспорта отдельно, а есть вы, э, муж и жена, живые, живые мужчины и женщины. Угу. Ясно? Да-да-да. Ну. Ну, я аргументировать должна именно тем, что у меня в паспорте есть этот штамп, что он был моим супругом как. Э, да не у тебя. Человека, у тебя, у тебя нету... А у персоны. Вот, вот я про это. У персоны, значит, да, есть э, были отношения супружеские? Не так? супружеские. А какие? В паспорте регистрация брака стоит, а не да, супружество. Да. Да, да, да, регистрация брака. У персон это брак называется. Да. А у людей и супружество, и замужество, угу. и свадьба, угу, угу. и совместная жизнь, и, все, и всякие слова есть. А у персон угу. это только брак. И Если вот она, ну она, потому что женщину уже знаю, если она у меня спрашивает, э, кем вот мне, я говорю, что э, я раздоверенное лицо вот этой персоны, значит, у них, да, вот, э, был регистрирован. Чего, брат. чего, чего, еще раз, кто я? ты? Я представитель персоны. Ты сказала, есть, ты доверенное и... лицо персоны. Ой, нет, представитель, не то сказала, вот, вот ты вообще не готова к теме живых, лучше вообще это ничего не говори, а тут тебя в дурку увезут. Куда? А, туда? Так, надо выучить тогда. Хорошо, я почему и звоню. Да не проверю. надо это учить, это осознать надо. Нет, я осознал, ну а еще и надо это. Да ни хрена а, ты не осознал. Если, если бы ты осознал, ты бы так никогда не сказала. Это все равно, что если да, я осознала, что говно и я это разные вещи. Но я постоянно себя говном называю. Это разве осознание? Нет, я в этих словах, естественно, представитель, я спуталась. Потому что вот с тобой точно как на экзамене. Я-то да тут при чем? Это... Вон, вон. Нет, я не в обвинении, это в хорошем смысле. Да я нет. понимаю, но я-то я, я это, это, как говорится, я-то тебя не экзаменую. Да я а, понимаю, а вот это А вот экзамен-то там будет. Угу, угу. ну и да. Там не просто экзамен, там в дурку могут увести и, скру и скрутить. Серьезно? А вы что думали? Так, значит, это если Все думаете, что там это, игрушки-берушки, так, спектакль, пришел, Нет, поиграл, конечно. ушел? Нет, я даже ваши ролики смотрю, временами представляю себя, ну, в, в процессе просмотра, и, конечно, даже там как-то состояние возникает не из приятных, понимаешь, что серьезно? Поэтому и это, думаю, вот этот момент мне хотя бы на дальнейшее, если учесть, то себя вот в этом деле, возможно, что у меня суд будет ну, продлен или там еще как-то я собираюсь вот оспаривать этот момент, то я должна вот именно говорить, что у персоны были отношения, да, регистрирован брак, у моей персоны был регистрирован да не брак. Да и... не было там никаких отношений. Отношения нет. у людей. У персон, да, да, я да. еще раз говорю, за, зарегистрирован брак. брак. Да, да, да, Ты говоришь, выучь, ну, ты выучить, ты даже выучить не можешь. Я тебя в третий раз, или четвертый повторяю. Мало того, что осознать не можешь, так еще и выучить не можешь. Ну вот такие бываем мы. Ну бываем, ну смотрите Сейчас сами. Я записываю, нет, я записываю, я буду особо обращать на эти моменты, потому что опыта-то никакого нету. Лично Смотреть-то можно понять и осознать, а когда себя загружаешь в это состояние, сложно контролировать. Естественно, надо это... Ну, учить. потому что осознание приходит через опыт, а угу. опыт – это теория плюс практика. Угу. А вы не то, что теорию не можете усвоить, вы, у вас еще и практика отсутствует. Поэтому нужно набираться теории и постоянно эту теорию на практике закреплять. Только тогда у вас опыт э, придет, а вместе с опытом и осознание. Так, если... Это еще вопросик задам. Вот если э, я заявляю, что с персоной зарегистрирован брак, благ... это был брак э, с, с этим... А он кто тогда? Я его как называю? Тоже как персона, вот он ушедший уже человек, его как... Или просто называю имя, фамилию, отчество, что... С моей персоной, учрежденной, да, был вот его зарегистрирован это брак с супругом. Вот, Какой нету. супруг? Там нету супруга, я тебе еще раз но говорю. Но его, ее, ее. ну, Кого персоны, ее? Но с персоной был регистрирован брак, просто с, и называю имя, фамилию, отчество, да, без всяких определений. Супруг, этих слов не должно быть, просто был зарегистрирован брак. Между Или персонами это... такой-то и такой-то. Хорошо, это уже, уже хорошо. кто то для тебя. Ну, Ты будет. вот берешь, вот, вот реально это выглядит, как, знаешь, ребенок в песочнице играется, причем вот у него одно ведро говна, одно ведро с конфетами. И он берет это все перемешивает и говорит, вот, смотрите это, красивое месиво получилось. Разделяй паспорт и, и, и живого мужчину, и себя, живую женщину. Есть паспорта, где, у которых зарегистрирован брак, а есть вы, муж и жена, у которых это, союз, там замужество, супружество, как хочешь, так и называй. Ну я сейчас, на, если, ну я гипотетически сейчас, если на суде, то я как представитель... О союзе, о человеке даже в прошлом не это, не должна говорить на отрез. Получается, что я, если представляю э, вот персону, у которого значит, был зарегистрирован брак с таким-то таким-то, и от и от именно персоны я, значит, требую исполнения всех условий иска. Так ведь, наверное. Точнее сказать, ты не представляешь персону представляешь интересы персоны. а, а еще точнее ты представляет ты ä, даже не представляешь а ты ä, вы, это защищаешь свои интересы через персону персоны это как ключик к их несистеме. системе они тебя не видят только с помощью паспорта ты можешь это что они mm -hmm. могут увидеть и услышать и это прочитать твои твои интересы mm -hmm. Это как портал в, в, в, в ихнюю вселенную. Да, да. Параллельная вселенная, юрисдикция называется. Она существует только на бумаге, и только через бумагу туда можно попасть. Так, так ощущаю интересы интерес моей персоны ну, Ты что, чё, ты, ты неправильно формулируешь? Сейчас а что а себе еще под нос я... бубни, чтобы я не услышал, что ли, или что? Нет, почему? Я записала, что... Неправильно я... ты записала? Нет. Я защищаю, я представляю интересы персоны. Неправильно. Тоже неправильно. Если, Если ты защищаю, представляешь, слушай а? внимательно. Если а? ты представляешь интересы персоны, то получается персона первичнее, главенствует над тобой. Тогда как? Наоборот, Правильно. как? Я защищаю, значит. Опять не то. О, опять за вас все думать надо. Тогда что ж такое-то? А? Вот так вот. Я тебе еще раз говорю, если ты не готова, даже, Нет, если, хорошо, даже не используй это все. Да, тебя да, там да. очень легко поймают, спровоцируют и вызовут в белых халаты. Зачем вы так рискуете, я не понимаю? Нет, я сейчас, если э, интересуюсь, для, не для того, что я вот сейчас взяла и побежала, да? я вот сейчас интересуюсь, спрошу, спрашиваю. И так в том-то и дело, что ты интересуюсь. Я интерес... примеряю, если я не готова, я не пойду, конечно. В том-то и дело, что ты звонишь не просто поинтересоваться, как, как это может быть, а ты прям хочешь, чтобы вот когда у тебя суд, прям прийти и уже быть готовой. Ты именно и поэтому и позвонила, что ты хочешь это все в суде применить. Нет, я, я понимаю, что с, с точки зрения, понимаешь, человека там раскрывается больше картины, чем я вижу. Я это понимаю. Просто я из-за того, что э, живого человека нету, из-за кого я там хотела выйти в суд, я вот эти отношения знаю, как там. Ну, сформулировать какими словами, а не потому, что процедура, понятна в процедуре там могут быть всякие э, эти непредвиденные обстоятельства. Просто как вот себя подать на суде, как я являюсь кем, это в отношении умершего, вот. вот саму эту формулу, чтобы употребить хотя бы, э, пусть в разных этих, как она будет, какие вопросы задавать, хотя бы э, знать. Он между, допустим, мной, э, персоной и э, вот умершим человеком, как бы скажем, ну, который состоял в браке с персоной. Как мне это все так, формулировать? Да, Нет, Ася. Ася, я, вот мой тебе совет человеческий. Угу. Не используй это все. Ты не готова абсолютно. Ты не то, что не готова, ты сама себе навредишь. А какие тогда материалы смотреть, чтобы это вот Судно, я не записать. Ну я хотя подряд все смотрю. Темы разные, все интересные. Я вот э, все кручу и не по одному разу. Ну, просто слушать одно приятно любоваться там успехами, у кого получается, естественно. Научиться в процессе. Тоже навык какой-то появляется. Может, не навык, а просто информация. Плохо слышно. Плохо слышно? Ну, ты говоришь, у тебя звук все тише и тише. Ты сама с собой начинаешь разговаривать, или что? Да нет же. Ну, а я, почему мне звук кажется, у тебя Я не... ровно говорю. Я, говорю. я говорю о том, что мне... Меня... Смотрю все ролики и пытаюсь, естественно, везде это представить, потому что если себя не загружаешь вот в процессе просмотра в эти состояния сложно прочувствовать все по-настоящему. Ася, Ася, ага, ага. Ася, Ну прекращай, давай по делу. Ну вот по делу, вот я и хотела вот хотя бы э, ну, для себя, раз таких дел ситуаций мало в роликах, Думала, вот спрошу, если в дальнейшем, да, вот там отложится или что-то, может быть, когда-то, то на что обращать внимание и как я должна бы была вот, представить вот, э, в суде себя, свою персону и отношение вот, персоны с уже умершим. ну как. Да вот, это правда. я слышал, я тебе пояснил, Все, что ты да, не да. готова, я тебе ну, лучше слуш... это не использовать. Хорошо, хорошо, я услышала, конечно. Вот я даже пояснять ничего не хочу, потому что я тебе уже поясняла и ты ничего не поняла вообще. Прокручу еще в голове, конечно, там постараюсь. Ну, а ролики вот хотя бы это, но сподряд все или есть какие-то, э, которые могут больше... Я тебе назвал в начале видео угу. «Судно над прокурорами по второму кругу». Ага. Хорошо. Начало, там посмотри, там он 19 попыт. я там пришел в качестве ИСЦА, но я представился как человек. Угу. И он пытался 19 раз понизить мой статус до, до уровня персоны. Не получилось. И он начал ко мне обращаться, уважаемый представитель ИСЦА. Да, я... ну вот это когда в Балаклаве ролик. Какой Балаклаве? Ну как? Вместо... Это полгода, но... назад, почти год назад было заседание. Тогда не было никаких Балаклав. Ну значит не это смотрела. Я сейчас же посмотрю. Вот в том то и дело, что ты видела видео и даже не поняла, что над прокурорами там был суд или не над прокурорами. Ты только Балаклава увидела. Нет, в этом суде я старалась понять. А вот то, что вот сейчас вот ты сказал, я это точно не видела. Вот суд. С прокурорами. Хорошо, я поняла, что лучше. Не торопиться и это подготавливаться, естественно, учиться. Я поняла. Uh -huh. Ну благодарю. что, у тебя все? Ну да, конечно, что время отнимать, я поняла. Uh -huh. Разговор могу разместить? Да, конечно. Uh -huh. я Благодарствую. Я вам благодарю. Давай, счастливо. Спасибо.